Но я обратил внимание вот на что. Вообще я обращаю внимание на комментарии, которые пишут люди у меня на канале в YouTube. Почему-то все люди, которые пишут мне плохие комментарии, в большинстве своем делают это абсолютно безграмотно. Ну, я вас поздравляю. Если вы делаете абсолютно безграмотные комментарии, то обижаться даже бессмысленно. Я уже говорил эти слова, могу повторить. Нет смысла дураку что-либо доказывать, нет смысла на него даже обижаться, потому что для того, чтобы доказать дураку что-либо, ты должен опуститься до уровня дурака, ты себе этого не позволишь. Либо дурака научить всему, что ты знаешь, поэтому а обучение это, оно долгое, и еще человек должен быть готов к тому, чтобы обучаться. Поэтому, если люди разных уровней сталкиваются на поле брани, то шансов умного человека победить человека, который безграмотный, который пишет какие-то гадости, этих шансов нет. Они равны нулю. Поэтому я обычно даже не комментирую, смотрю на таких людей. У меня есть возможность, я могу этих людей просматривать. Очень зря. Ведь если бы они захотели бы услышать то, что я говорю, их жизнь могла бы быть хорошей. Почему? Как у меня. У меня хорошая жизнь. Тамара Лаве. Рада всегда.